Проведем проверку системы изменения фаз газораспределения автомобиля КИАСИД 1.6 2013 года. Подключаем прибору питающий кабель. Черный крокодил кабеля необходимо подключить к массе кузова автомобиля. Красный крокодил подключаем к клемме плюс аккумулятора. Для проведения теста необходим сигнал синхронизации от системы зажигания. Для этого демонтируем катушку зажигания и подключаем ее с помощью высоковольтного удлинителя. Необходимо убедиться в надежности электрических соединений. Разъем датчика синхронизации подсоединяем к входу инсинхрон. Датчик устанавливаем на кабель высоковольтного удлинителя. Разъем первого универсального кабеля подключаем к входу 5. Иглу подсоединяем в разъем датчика положения количества вала на сигнальный провод. Разъем второго универсального кабеля подключаем ко входу 1. Иглу подсоединяем в разъем впускного датчика распредвала на сигнальный провод. Разъем третьего универсального кабеля подключаем ко входу 2. Токовые клещи подсоединяем на один из проводов управления клапаном ВВТ впускного распредвала. Разъем четвертого универсального кабеля подключаем ко входу 3. Иглу оценяем в разъем датчика выпускного распредвала на сигнальный провод. Разъем пятого универсального кабеля подключаем на четвертый вход. Токовые клещи подсоединяем на один из проводов управления клапаном ВВТ выпускного распредвала. Вызываем меню. Режимы 8 channel. Запускаем двигатель. На экране осциллографа наблюдаем сигналы от подключенных датчиков и клапанов ВВТ. Подпишем все сигналы. Канал 1. Впускной датчик распредвала. Канал 2. Впускной клапан ввт Канал 3 – выпускной датчик распредвала. Канал 4 – выпускной клапан ВВТ. Канал 5 – датчик положения коленчатого вала. Канал 6 – не используем. Канал 7 – датчик синхронизации. Канал 8 – не используем. Наименование всех каналов видно в выпадающем меню. Включаем запись сигналов. Плавно открываем дроссельную заслонку и по достижению 3000 оборотов в минуту закрываем ее. После стабилизации холостого хода резко открываем дроссельную заслонку до упора. По достижению 3000 оборотов выключаем зажигание. Останавливаем запись сигналов. На экране наблюдаем записанные сигналы. Можем изменить развертку сигналов. Вызываем функцию автоматической установки усиления и смещения всех каналов. Вызываем и запускаем скрипт CSS. В окне конфигурации скрипта указываем канал датчика коленчатого вала и канал синхронизации. Указываем номер цилиндра синхронизации. Указываем сигналы, какие следует вывести во вкладку «Фаза». Датчик впускного распредвала. Клапан ВВТ впускного распредвала. Датчик выпускного распредвала. Клапан ВВТ выпускного распредвала. Запускаем анализ сигналов. Первым скрипт отображает вкладку «Эффективность работы цилиндров». Далее идет вкладка «Угол опережения зажигания». Вкладка «Задающий диск датчика коленчатого вала». Вкладка «Фаза» отображает сигнал датчика положения опускного распредвала. Включим отображение градусной сетки. Видно, что во время первой и второй перегазовок угловая позиция сигнала датчика опускного распредвала изменялась. Следующая вкладка «Фаза» отображает ток управления клапаном ВВТ впускного распредвала. Изменение цвета фона от светла к темному указывает на увеличение тока управления клапаном ВВТ, что и стало причиной изменения угловой позиции впускного распредвала, который мы видели на предыдущей вкладке «Фаза». Следующая вкладка «Фаза» отображает сигнал датчика выпускного распредвала. Угловая позиция выпускного распредвала также изменилась во время перегазовок. Это реакция муфты ВВТ на изменение тока управления клапаном ВВТ выпускного распредвала. Таким образом, можно сделать вывод о том, что система ВВТ работает исправно.